Инструмент центр. Сегодня у нас видеообзоре автомобильный набор инструментов от хорошо известной компании. Это King Tony. Код товара SC7596MR. Набор на 96 предметов. King Tony тайваньский бренд. Инструмент с пожизненной гарантией и с хорошими отзывами автолюбителей и мастеров. Набор повторяется в пластиковом кейсе. Сверху идет упаковочная коробка. Это же не коробка, а вот такая вот накладка. Указывается комплектация набора. Так, дальше сертификаты на инструмент. Это такой, из, из важной информации. Такая прокладка идет между двумя крышками. Здесь она почему-то такая тонкая. Очень даже тонкая, я сказал бы. И начнем из трещоток. Трещотки в наборе на 45 зубьев. Длина трещотки под одну вторую 250 мм и маленькая трещотка 135 мм. Обычно стандартная в наборах идет 150 но в Кингтоне они идут такие вот уменьшенного варианта, 135 мм. Трещотки 45 зубьев, имеют реверс, быстрый сброс, также они разборные, то есть сам механизмы внутри можно докупить отдельно, есть ремкомплекты. Рукоятки полностью пластиковые. Хотя нет, вот эти вот части красные. Здесь немного прорезинено. Есть номер, также по каталогу. То есть весь инструмент профессиональный имеет свой номер. Каждая единица в каталоге Кингтоне. Вы можете найти трещотку, головку или удлинители, который в наборе, по номеру. То есть если вдруг потеряли где-нибудь инструмент. Логотип Кингтоне и надпись Кингтоне. Также есть логотип и надпись на самой рукоятке. И здесь, кстати, нанесено не краской, а сами пластиковые буквы идут из пластика. То есть это также подтверждает, что набор профессиональный. То есть в обычных наборах дешевого класса обычно на рукоятках пишут обычной краской. Отверточная рукоятка длина 150 мм. Ручка полностью пластиковая. Есть прицелительный квадрат. То есть можете щетку трещотку сюда подсоединять. Или вороток. Данная отверточная рукоятка в наборе применяется ли головки 1,4. Можете одевать. Или биты, которые идут с адаптером. И вот получаем отвертку. Биты, далее покажу. Удлинители под 1,4 дюйма у нас два удлинителя 50 мм и 100 мм. Под маленькую трещотку. Под большую также два удлинителя 125 мм и 250 мм. Удлинитель 250 мм. Если вы одеваете переходник, адаптер, получаете Т-образный вороток. Адаптер снимаете и можете использовать для перехода с трех восьмых на одну вторую. Толковой есть дополнительно щетка или вороток. Два кардана. Одна четвертая и одна вторая. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Видите, кардан, который под одну вторую усиленный, Черные ставки из хромолидена. 1,4. Обычный. Две свечные головки. 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые ставки И головки. В наборе шестигранный профит головок. Под 1,2, под 1,4 и головки длинные. Головки 1,4 дюйма. Общее количество 13 штук. Этот ряд идет. Самая маленькая у нас 4 мм. Самая большая на 14. И головки под одну вторую дюйма. 17 головок. Самая маленькая 10. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 185 грамм. Почему 185 грамм? Потому что есть наборы, где 220 грамм, 226 грамм головка, Если а здесь она, видите, идет, немного сужается, где подсоединяется уже квадрат, то есть заужена. Поэтому, соответственно, вес 185 грамм. Ну, здесь инструмент качественный, хром-ванадевая сталь, поэтому, честно, я не думаю, что она будет э, иметь, иметь меньше крепость, чем, которая идет обычная без зауженного прицелительного квадрата. И особенность инструмента Кингтони На головках видите сине-красная полоса. 32 мм Кингтони, Номер по каталогу CRV. Хромбонадьевая сталь. На полоске также логотип Kingstonie. Ближе поднесу. В верхней крышки у нас набор бит. Под квадрат 1,2 дюйма, которая используется с переходником, адаптером. И под квадрат 1,4 дюйма, который идут уже с адаптером, переходником. Под 1,2 дюйма у нас 16 бит, под 1,4 – 18 бит. Есть шестигранные биты, торксы, крестовые и шлицевые. И также под 1,4 шестигранные, торксы, крестовые и шлицевые. Вставляете нужную биту и сюда подсоединяете трещотку или вороток. Так, битодержатель. В наборах Кингтоне идет вот такой вот битодержатель. Он не трещоточный, но есть реверс приключения вправо влево Это удобно для труднодоступных мест. И вот такой вот переходник. Вставляете битодержатель. Сюда можете поставить головку и где-то в на месте что-то подкрутить с реверсом. Ну или можете использовать биты, которые идут уже с переходником. Очень удобная вещь по отзывам. Так, и головки длинные. Общее количество 13 штук. Самая маленькая у нас 6 миллиметров. Самая большая здесь в наборе на 22. И набор г образной ключи здесь небольшой. Шестигранных. Материал изготовления инструмента хромбанадевая сталь. Сам инструмент имеет матовое и глянцевое покрытие. Просто половина глянцевая, половина матового. головки половина глянцая, половина матовые. Трещотки у нас глянцевого цвета. Но удлинитель идет. То есть, переходник глянцевый, сам глинитель матовый. То есть, можно сказать, поровну. Кейс состоит из двух частей. Скреплен зависами. Внутри имеют металлические вставки имеются. Запирание на металлические защелки кейса. Инструмент, гарантия на инструмент пожизненная, кроме бит. На биты гарантии нет. Это расходный материал. Все хорошо держится. Защелкивается. Ширина кейса в наборе 42 см. Длина 29 высота 8 см. Высота 8,5 см. Вес набора составляет 6-9 кг. На верхней крышке надпись «Кингтони» и логотип. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. Напоминаем за подписку на канал, за оставленный комментарий. Вы получаете дополнительную скидку в нашем интернет-магазине. И доставка на Кингтоне в нашем магазине бесплатная. Спасибо. До свидания.